Анклав мира, преднамеренная общественная инициатива в Центральной Польше. Приглашаю всех желающих присоединиться к инициативе нового интенциональное сообщество высокосознательных взаимоподдерживающих людей в Центральной Польше, в малонаселенной деревне. Приглашаю экологичных провиганских люди, которые свободны от наркотиков, свободны от курения табака, Свободны от злоупотребления алкоголем, духовные, но свободны от религии. Анклав мира Freedom Gardens. Новая инициатива сообщества, Центральная Польша. Майкл, Тел, tel, равно Телеграм ID плюс 48, 720, 777, 545. Эмиль, e не психолог собака gmail.com www.facebook.com Касая черта Майкл Глузгзак